Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Наверное, вы все слышали, знали. А те, кто, ребята, не знал, я даю информацию. Вчера в 19.00 у нас в фонде взаимопомощи World Money стартовала новая площадка. Она называется «Денежный рай». И первый всегда вопрос. Заработали ли мы на этой площадке? Я вам говорю, да, мы заработали. Заработали, и я вам сейчас сразу же показываю, что я сегодня вывела 6000 на Pair кошелек. Это, смотрите, 12.05.858. Теперь открываю почту и показываю. Вот они, 6000. Пайер кошелек берет, а наш фонд не берет. Этот берет за транзакцию Пайер кошелек. Вот 12.05 в 11.02 деньги уже были у меня на моем кошельке. Итак, ребята, я хочу вам просто показать. Здесь вход у нас можно заходить сразу же на два стола. Это 250 рублей. Это 250 рублей. И 500 рублей можно э, покупать отдельно или за 250 и можно э, покупать э, минуя э, за 250 сразу же можно покупать и за 500 рублей вот посмотрите сколько у меня закрылось э, первых столов это а, за, красным у нас светится, это закрытые столы. А фиолетовым светится, это под кем я а, стою. А голубым светится, это а, у меня уже стоит один партнер. Вот он. Итак, на второй стол у меня закрылись три раза. Здесь у меня голубым светится, о, у меня есть партнеры, которые стоят. И плюс мои э, реинвесты. Теперь второй э, тоже также светится голубым. Здесь тоже есть мои партнеры и э, также мой реинвест. Значит, ребята, как работает эта площадка? все Здесь можно, вот в нашем разделе, в этом у нас отображается транзакция «Все до копейки». У нас фонд наш не берет на развитие, там, на администрации. У нас нет никаких отчислений. Все до одной копейки у нас идут по маркетингу именно от партнера к партнеру. Посмотрите, у меня здесь сколько? 10 и вот 12 начислений. Вот они. Здесь от какого партнера, логин партнера, какая сумма. Все, все, все отображается. Также можно просмотреть у нас, где какой партнер стоит у вас, например, какие столы закрыты и какие открыты еще. Вот у меня вера активировалась вчера. Она стоит подо мною. Вот. И к ней стал мой клон. И она получила 150 рублей по маркетингу. Вот, ребята, я просто хочу вам немножко рассказать о нашем фонде. Наш фонд это инвестиционно-МЛМ-проект. У нас в нашем фонде есть такие площадки, как... Вот она новая площадка, денежный рай, который я вам сейчас показывала. У нас есть две автопрограммы. Автопрограмма Энергомини. Вход можно входить на любой стол. У нас нет привязки, как и на Денежном рае. Нет привязки к первому столу. Вы можете хоть на последний стол выплат, можете заходить и сразу же зарабатывать там. Есть вход, можно начинать с 500 тысяч, две. 6 и 12. Здесь выход с этой площадки за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 39 750 рублей. Автопрограмма «Энерго» здесь вход 30 тысяч, а за один круг с малым количеством партнеров вы зарабатываете 2 400 000. Две инвестиционные площадки – это на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и Адлере и э, можно инвестировать 500 тысяч, миллион и выше. Есть инвестиционная игра сейфы от World Money. Можно инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5000. И 7, э, вернее сейчас 6 МЛМ площадок, где мы работаем, ребята, всего лишь на двух площадках на Golden Ring Mini а получаем пассивный доход по двум клеверам. Клевер мини и клевер на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждение. А вот с Голден Ринга мы получаем пассивный доход на площадке World Money и на площадке PD. Вот такой вот наш денежный фонд. Основан он 7 декабря 2019 -го года, нам уже полтора года, мы успешно развиваемся. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб работает честно, прозрачно и платежеспособно. Огромная ему благодарность. И благодарность нашим программистам за то, что у нас сайт все время в рабочем состоянии. Итак, ребята, я что хочу вам рассказать. Я хочу вам показать маркетинг. У нас на каждой площадке есть вот такая кнопочка «Маркетинг». Вы можете посмотреть в ролике и можно посмотреть а, в слайде. И давайте я вам сейчас быстро расскажу маркетинг. Я что хочу вам рассказать и сказать. Ребята, вы многие э, заходите э, ну, в живые очереди или очереди, э, там, разбирайтесь, сами. Вот, я не хожу никуда, поэтому я зарабатываю только у нас в фонде э, и очень довольна а со дня основания фонда. Итак, значит, у нас здесь, как я говорила, можно входить на первый стол за 250 рублей, но можно сразу же входить и на второй стол за 500 рублей. Конечно, выгодно сразу заходить на первый и второй стол. Можно это удвоитель. Что дает удвоитель? Удвоитель дает переход во второй стол. 250, приплюсовывается в 250, и вы переходите за 500 рублей во второй стол. Если вы уже купили второй стол за 500 рублей, то вы становитесь сами под себя сюда. Вот как у меня, мои клоны, становитесь за себя, и вы сразу же получаете 150 рублей на баланс для вывода и получает ваши а, вышестоящие, и а, ваш спонсор получает по 500 рублей, Ой, по 50 рублей вернее. И плюс, если это партнер, например, стал не ваш, а стал а, а, чей-то, партнер, а, да, прошу прощения, и плюс вы получаете еще 50 рублей в спонсорские, это реферальные вознаграждения, они идут спонсором в обязательном порядке. Если этот партнер стал не ваш, а прилетел вам просто перелив, у нас здесь очень большие хорошие переливы, прилетел к вам перелив, то получает 150 рублей чей это партнер, плюс 50 рублей получает реферальные вознаграждения, и плюс получают а, этого а, м, партнера а его вышестоящие спонсоры, два спонсора. Здесь деньги сыпятся а на с пяти уровней, ребята, здесь просто денежный рай. Итак, первый партнер стал, а второй партнер тоже самое. Не имеет значения, кто к вам стал, с какой структуры. У нас здесь перемешаны все а, три огромные команды, поэтому а, здесь... Мы не смотрим, чей это партнер, а начисления идут. Это не так, как в живой очереди. Вам нужно ежемесячно проплачивать обратно. там По 300 или по 100, или по 200, я не знаю, рублей. Ежемесячно нужно проплачивать. Но у нас здесь вы... Только один раз активируетесь, а остальное вы только получаете деньги. А вот с этого места, которое сюда вот становится третий партнер, у вас идет реинвест за, по спонсора, У вас открывается заново этот стол. Итак, из четвертого партнера, из пятого, из шестого вы постоянно будете получать по 150 рублей. Я вам уже рассказывала это. Получают полностью все. Даже если, например, второй партнер пришел и просто стал, он не пригласил ни одного себе партнера, он будет все равно получать по 150 рублей. Плюс его будут э, спонсоры два получать по 50 рублей. А единственное, что он не будет получать только вот эти реферальные 50 рублей, так как у него нет реферала, будут к нему становиться его партнеры, он будет получать все, что ему положено, и положено вышестоящим его спонсором, без реферального вознаграждения. Вот самый легкий, доступный, и у вас будет постоянно открываться этот стол, постоянно будет реинвест. Я вам уже показывала. Ребята, я вас просто вот, ну, не знаю, ну решитесь вы. Попробуйте. Попробуйте, вы знаете, как интересно. Интересно то, что деньги сыпятся. Я вам сейчас уже показывал. Деньги сыпятся со всех сторон. Очень интересный маркетинг. Его нет нигде во всем интернете. Он у нас первый. Первый во всем интернете. Так что, ребята, добро пожаловать нашу команду, будем зарабатывать, а те, которые люди пришли зарабатывать в интернет, большие деньги, а как мы, добро пожаловать на наши программы. А Есть Golden Ring Mini, здесь можно входить из двух тысяч, из четырех можно входить, и на Golden Ring можно входить и с двадцати тысяч. Но с Golden Ring Mini можно выйти автоматом за двадцать тысяч и сюда. Мы здесь зарабатываем миллионы. Ребята, у нас наши уже партнеров двадцать тысяч вчера было. 26 тысяч. Это выплачено уже более 19 миллионов рублей. Эти цифры говорят о многом. Поэтому наш фонд это самый лучший источник на сегодняшний день во всем интернете. Все честно, прозрачно и платежеспособно. Жду вас в своей команде. Все мои данные и реферальная ссылка моя будет под моим роликом. И добавляйтесь ко мне, у меня есть и WhatsApp, у меня есть и Telegram, у меня есть и Skype, найдете меня во всех соцсетях, единственное в Одноклассниках меня нет, а так во всех соцсетях, пишите, звоните, я буду рада с вами пообщаться, и если вам что-то непонятно, я всегда вам помогу. С вами была Ольга Арзуманян, до новых встреч на моем канале.